Подходит сын к отцу и говорит, папа, пап, а давай с тобой в цирк сходим. Ой, сынок, да некогда мне, занят я сильно. Папа, пап, а ребята в цирк ходили, рассказывают, что там тетя без одежды на тиграх катается. М -м -м. Ладно, сынок, сходим обязательно с тобой в цирк, давно я тигров не видел. Разговаривают два друга и один другому говорит, слушай, ну как новогоднюю ночь встретил, да как, как, как подарок, слушай, а это как? Ах, всю ночь под елкой провалялся. Дорогой, дедушка Мороз, я был хорошим целый год, но ну, не целым, ну так немножко, ну так вот иногда. Ну, два раза, ладно. Да, бог с ней, сам себе подарки куплю. Подходит сын к отцу и спрашивает, «Папа, пап, а что ты загадал в новогоднюю ночь?» «Ой, сынок, ух, быть более успешным! Пап, это что, получается, успешно на диване перед телевизором лежать?» Муж лежит на диване, а жена ему «Дорогой, до Нового года осталось мало времени, пора избавляться от ненужного старого хлама». Муж так голову подымает «Я никуда не уйду!» Четвертый раз, покупая алкоголь на Новый год, бухло заканчивается, а Новый год никак. В январе самый эффективный работник месяца однозначно печень.